Всем привет сегодня в своем видео вам расскажу как поставить живые обои на рабочий стол windows 10 есть несколько разных способов я вам покажу один из них нам необходимо с вами загрузить программу лавали wallpaper переходим по ссылке ссылку я оставлю в описании на github.com далее скачиваем дистрибутив вот он low list Tab, x86 full v 2040 x xz 233 у меня он уже скачан начинаем установку выбираем русский далее далее далее установить Итак, так программа у нас с вами установилась нам необходимо ее запустить нажимаем завершить вот, программа у нас с вами открылась. А сейчас мы добавим фон, я скачал, у меня уже есть на рабочем столе, CSGo GO Game. Добавить отбой, открыть. Выбираем рабочий стол и CSGo GO Game. Это mp4 файлик, ну то есть видео у нас коротенькое. Так, вот оно у нас добавилось. Нажимаем ОК. OK. Идет загрузка. Нажимаем на три точки. А, ну, в принципе, все, автоматически у нас установилась. Давайте с вами свернем. Вот, друзья, посмотрите, у нас с вами живые обои. Вот таким методом можно поставить живые обои на рабочий стол. Память, кстати, потребляет не особо много. Ребята, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!